Привет всем народ, с вами как обычный Антон. На этот раз я решил удивить вас новой подборкой лего-оружий, которые лично меня в очередной раз просто поразили. Сегодня будут как представители всеми любимой классики, так и что-то новенькое, что-то такое, чего вы никогда в своей жизни не видели и подумать об этом не могли. Заинтриговал? Тогда погнали смотреть на пушки. Не будем задерживаться. Надеюсь, про лайк с подпиской и колокольчиком вам напоминать не нужно. Уже давно все должно быть прожато. Ну еще напомню про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Ну и все, мы начинаем! И начнем мы сразу с вами с одной потрясной игры, в которой разрушается буквально все, что вы видите. По моему мнению, это один из лучших и наиболее интересных шутеров в мире. Хоть речь сейчас и не о нем, я должен был это сказать. Фух, вроде выговорился. Ну а теперь представляю вашему вниманию пушку из радуги. Это HK416C в окрасе Black Eyes. Оружие получилось буквально идентичным оригиналу, со скидкой на лего детальки, само собой. Сперва мне показалось, что оно просто круто выглядит, но и на этом как бы все. Ага, как бы не так. Оно, оказывается, еще и стреляет. Да-да, причем не абы как, а нормально так лупасит по игрушечным мишеням. Короче, играть с такой пухой одно удовольствие. Следующий тип оружия близок для тех людей, которые любят где-нибудь на короткой дистанции притаиться и ждать свою цель. И как только та появится перед ними, хрясть и выпустить в нее целую череду из мощнейших патронов. Да, вы правильно догадались, что речь идет о дробовиках. Судя по всему, автор этого ролика именно такой парнишка. В его голову пришла идея создать скин из какой-то знакомой игры. Я ее узнать не смог, но Ган действительно заценил. Он очень круто выглядит, особенно этот движущийся эффект перезарядки. Ну просто сказка. Погодите-ка, вы что, действительно думали, что весь мой выпуск будет построен на стандартных оружиях-автоматах? Да что вы говорите? Держите-ка сразу топовый керыч! Знаю я вас, игроков, в контру! Керамбит сразу, как что-то, что греет душу, что радует глаз и поднимает настроение. Самое крутое, что этой лего и парню удается даже раскручивать ножик. Вы прикиньте лицо ваших друзей, если бы вы показали им этого красавца. Да они бы все свои игровые скины на него обменяли. Это не какие-то там пиксели, а реальное удовольствие».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 Вот я вам все какие-то модели для стрельбы показываю, что-то такое, еще в играх люди постоянно сражаются, проявляя свой скилл. Но зачем все это нужно, если можно просто заложить плент на одну из точек и победить досрочно, не так ли?» Именно такого мнения автор следующего видео, поэтому он и захотел повторить бомбу из Counter-Strike. И хоть она и полностью из лего деталек, бомба идеально повторяет компьютерную модель и выглядит, я вам скажу, даже не хуже. Правда, мы-то с вами понимаем, что именно в проявлении скилла и заключается наше желание играть в игры, поэтому еще немного полюбуемся ей и перейдем к другим пушкам. А вот, собственные пушки. И первый станет очень классный компактный пистолет.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 К такому меня жизнь точно не готовила. Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Как вообще человеку удалось сделать ну, настолько реалистичный миниган? Да к тому же из этих, блин, деталек Лего. Здесь и патроны рядышком вот эти вот суперски смотрятся, сложены такие в спираль, и сама по себе пушка мощнейшая. И теперь хотите прикол? Она реально может работать. Да, звучит это как-то неправдоподобно, но сейчас вы сами все увидите. Заряжайте, значит, этот миниган, активируйте, и бам-бам-бам-бам-бам, полетели резинки. Хотел бы я поиграть таким дома с друзьями, устроить свою резиновую битву. Ну какой бы был бы выпуск без того оружия, на которое многие копят с первого же раунда. На то оружие, которое в умелых руках может доставить противникам столько неприятностей, что это просто не описать словами. На то оружие, где предельно важна скорость реакции. Безусловно, это снайперка. Я полностью понимаю парня, решившего сотворить из лего именно ее. И вы знаете, она у него суперски получилась. Все элементы оружия выглядят очень гармонично, а то иногда сделают такой здоровенный прицел, и все тебе. Напишите в комментах, если она вам тоже сильно зашла. Меня это прям замотивировало попробовать повторить что-то похожее. Может в меньших размерах и не способное стрелять, но все же. Следующее оружие пришло к нам прямиком из игры Destiny 2. Так будет говорить автор этой идеи, и, как мне кажется, ему реально будут верить люди. Ну а что, пушка очень красивая, капец, как сильно повторяет оригинал из игры. Продуманное, сложное, но все как подобает. И, наверное, это именно тот случай, когда играть с такой будет лишним. На подобные экземпляры стоит просто смотреть и получать душевное спокойствие с наслаждением. Посмотрел я, значит, недавно один ролик из ТикТок. То есть друг мне показал видео одно, которое он где-то там нашел. В общем, не суть. Короче, парнишка собирал какую-то М-ку, то ли в корейской армии, то ли еще где, и заняло у него это капец как много времени. Капец как много по сравнению с нашим родным Калашниковым. И именно про него сейчас и пойдет речь. Да, оружие, конечно же, просто легендарное. Не зря его пытаются повторить многие люди. Даже вот из деталей Лего. Автор, судя по всему, до конца не определился с цветом и собрал его из всех имеющихся деталей. Хотя так получилось очень даже оригинально и круто. АК может стрелять и перезаряжаться, причем дается это ему как-то больно легко для игрушечной-то модельки из Лего. Так, чтобы вам такого необычного показать? О, вспомнил, есть тут у меня на примете одна интересная перчатка. Это перчатка из игры Black Ops 3. Она полностью одевается на часть руки человека, причем сделана она была сразу, видно, что не под детей. Плотно прилегает и круто выглядит. создают ощущение, будто у владельца имеются острые какие-то прозрачные клинки и ряд кнопочек на панели. В общем, что-то более футуристическое и потрошительское. Я так это называю. Фамилия Шпагин вам о чем-то говорит? Если да, то значит вы разбираетесь в советских оружиях. В ином же случае, скорее слушайте меня. Именно он придумал один известный пистолет-пулемет, который я вам сейчас покажу. Разработали его в 1940 году под патрон 762 на 25 мм ТТ. Вскоре оружие было принято на вооружение Красной Армии. ППШ представляет собой автоматическое ручное огнестрельное оружие, предназначенное для ведения огня очередями и одиночными выстрелами. Вот рассказываю я вам про него, и все вполне себе понятно, наглядно, да? Судя по всему, автор идеи занимается чем-то подобным, поэтому и создал из подручных материалов такого красавчика. С другой стороны, что нам эти ваши истории? Советский Союз? Ты бы нам еще историю древнего Египта рассказал, скажете вы, да? Поэтому разбавим нудноту чем-то более приближенным. Как насчет пушки из Counter-Strike. На этот раз ей станет любимец всех тех, кто хочет, чтобы его не любили». Лучший друг террориста на Дасте в начале раунда, стреляющего по дверям. Уже догадались? Да, это Бизон. Шутка, какой еще Бизон? Конечно же, это Скар-20. Пушку, которую сделали из Лего, судя по всему, продумывали не один день. Она очень четко релоудится, стреляет, выглядит. Вообще все детальки, все шпунтики тут на своем месте и сидят как влитые. Работа непременно заслуживает внимания и лайка. На мой канал, естественно. Ну а кто бы вам еще такую красоту показал? Если ЖКС к вам не особо близка, то может быть вы фанат другой популярной игры под названием Call of Duty? Да? Отлично. Тогда ловите крутую фан-работу. Тут парнишка тупо в одного соорудил такую махину. Этот пулемет выглядит ну очень жестко. При этом интересно и удивительно. Модель реально практически неотличима от оригинала. Я даже в процессе ролика порой путался, где там игра, а где то, что создал парень. Судя по всему, пулемет не стреляет, но и без этого он стоит свеч. Хотя почему не стреляет? Может, просто на ролике не показывали? В любом случае, круто! Сейчас я вам скажу одно лишь слово. После этого постарайтесь представить в голове, как эта пушка может выглядеть. Помните, что она сделана из лего. Дам подсказку, повышайте свои ожидания. Итак, слово «арбалет». На размышление 5 секунд. Подумали? А теперь цените этого зверя. Наверняка вы сейчас такие «Чё? Это арбалет? Из лего?» «Да вы прикалываетесь!» Ну, по крайней мере, такие эмоции были у меня, когда я впервые его увидел. Согласен, он совсем не тот арбалет, которым мы играли в детстве на улице. Как его вообще соорудили, пока остается загадкой. Ну и зачем нам об этом думать? А ну-ка просто насладимся красотой. Ну и напоследок я покажу вам еще один крутой автомат из той же игры, Call of Duty. Наверное, он брат Пестика, о котором я говорил, маленький да удаленький. Ну, просто тоже можно отнести к данному автомату. Он не выделяется внешне, но очень крут по функционалу. Он круто стреляет, при этом достаточно далеко, кучно и быстро. Легкий, удобный, с большим магазином. Быстро перезаряжается. Короче, одни плюсы. Как вообще люди додумываются до таких проектов из этих деталек Лего?